Обед 90 девяностых Ресторан Харакири Это не Тили-Тили Даже не троллевали С кухни в пол подвале, Как соке для беседы Все готово к обеду Суши, рис, гарнир а-ля карт рол, Души, искалеченные саванороллой, Из гарнила парт Ужин в нулевых. Ресторан жили-были. Шведский стол в русском стиле. Водка с шуткой грубой и селедка под шубой. Официанты, ребята, подают воровато овощные салаты. И чуть тяжеловато муть в компоте. Закуска, грудь в обхвате под грудь.